Товарищи, приветствую вас вновь на канале Репей Курортная недвижимость. И вновь с вами я, Макс Репьев. И сегодня мы вновь находимся в Альпийском квартале, где у нас есть несколько интересных для вас предложений. Одна очень крутая новость, что я купил здесь себе парковочное место. Вы знаете, да, что я собираюсь сюда переехать жить. Совсем скоро мне отдадут мою квартиру, я в ней сделаю ремонт. И как-то раз я заехал сюда и понял, что с парковкой уже, даже еще здесь большая часть не живет, но с парковкой уже полная попа. Поэтому купил я себе место на минус втором этаже за 3 миллиона рублей. Хотя когда-то мог купить его себе за 1 миллион, поэтому если у вас есть желание жить в альпийском квартале, и есть пока еще возможность купить парковку, то я крайне рекомендую вам это сделать. Как-нибудь будет возможность, я вам обязательно его покажу. Выбрал себе крутое. На самом деле еще не сильно много крутых мест осталось. Остались на такие более-менее стандартные. Но пока повыбирать еще есть. Альпийский квартал на сегодняшний день сильно преображается. Здесь, как вы видите, уже застеклили подъезд для машин, которые будут разгружаться в перекресток. Здесь будет перекресток, будет коммерция. Короче, Альпийский квартал достраивается. И будет выглядеть очень круто парковка просто пушка вообще так честно жаба давила платить за нее 3 миллиона но а что делать сегодня мы посмотрим три варианта илюха у нас специализируется кратенько какие будут 64 метра угу. а, дальше поедем посмотрим маленькую 35 метров угу. и возможно посмотрим 45 и илюха говорит что на сегодняшний день как раз таки выгодно покупать 45 потому что они дешевле чем 35 метровые квартиры угу. Хотя, по факту, по площади больше. Почему так происходит? Потому что собственники выставляют разные цены, и сейчас можно реально на этой разнице поговоряться и что-то выбрать. А вот, в принципе, вся территория Альпийского квартала, которая сейчас облагоустраивается, то есть здесь есть детские площадки, спортивные площадки, зоны, где можно просто посидеть. Все это в дальнейшем будет огорожено, то есть абы кто сюда зайти не может. 9 корпусов, на сегодняшний день можно выгодно и в строечке что-нибудь прикупить, ну и, конечно же, есть интересные готовые варианты, которые мы сегодня с вами посмотрим, но будет еще и отдельный видос про то, что мы можно приобрести строечки вот так это все выглядит парковка находится вот здесь вот туда заезжаешь и там целый этаж 179 всего парковочных мест поэтому поверьте они здесь нужны я конечно прям сильно думал что буду в аренду снимать но потом взвесил все за и против и понял что не получится снять в аренду лучше иметь свое при этом она дорожает в цене сейчас она стоит 3 но я честно думаю, что она дойдет и до 4, и до 5, когда действительно будет нехватка большая, а народу будет жить много Это первое предложение, господа, на первый взгляд может показаться, что не очень удачная планировка Здесь 64 квадратных метра, сейчас я вам ее полностью все покажу То есть это одна такая часть, здесь санузел и вот такая вторая часть с достаточно длинным балконом Сейчас мы с вами поговорим, как ее можно распланировать, это просто первое, что пришло в голову Балкон такой идет круговой Большой, мы находимся сейчас в пятом корпусе Пятый корпус здесь стоял давно Его достраивали, все остальное строилось с нуля Но тем не менее, все нормы были сделаны Все выполнено, все хорошо Квартира на сегодняшний день стоит 18 миллионов рублей Это 280 тысяч за квадратный метр Для центра города это реально очень крутая цена И если вам показалось, что ее нельзя распланировать двушку Можно, сейчас покажу вид открывается у нас на всю территорию альпийского квартала конечно нельзя сказать что здесь какой-то вид на море это просто среднестатистический такой вид до дома здесь расстояние ну метров наверное 30 может быть 40 видно придомовую территорию ну и здесь конечно есть вот такой вот небольшой косяк вид в дом но всего с двух окон теперь вернемся к планировке наверное для этого нужно встать в самое начало квартиры и здесь, ну, на мой взгляд, есть такое не очень правильное решение. Это длинный коридор, который, в принципе, можно неплохо так обыграть. То есть здесь вы можете поставить длиннющий шкаф, можете убрать вот ту стену, которая спереди стоит и как-то расширить то пространство. Зато здесь есть вот такая сразу гардеробка на входе. Вот так она выглядит. Дальше мы проходим с вами, оказываемся в большой, наверное, родительской спальне с четырьмя окнами. Абсолютно бесполезно делить вот это пространство, потому что получится две абсолютно маленькие комнаты. Но если сильно хочется, можно, но это прям будет так себе не очень. Вот эта стена, в принципе, может там перенестись, если вы хотите. И вот эта часть дробится в две зоны. В небольшую какую-то кухню, к сожалению, да, большая она здесь не получится, но здесь вот есть выводы. То есть вы здесь ничего не меняете, вентиляция, канализация, все это есть. И вот здесь ставите перегородку, у вас получается еще какая-то одна спальня. Вот эта часть будет примерно 11 квадратных метров и столько же будет еще одна комната спальня с выходом на балкон. Либо же, Илюха предложил здесь, так как у нас очень много разных квартир в Сочи, которые встречаются с глухими кухнями, то вот эту стену как раз таки можно перенести куда-нибудь вот сюда и сделать вот на этом месте, вот на этом месте поставить как-то кухню, расширить, и у вас будет две большие такие спальни. Мне кажется, что решение такое, оно, безусловно, имеет место на жизнь, но лучше маленькая кухня с окном, чем такая же маленькая, но без окна и две большие спальни. Поэтому здесь это все планируется. Квартира стоит 18 миллионов рублей, а для сравнения 45-ки стоят по сколько? Разные есть варианты. Вообще они начинаются от 13. Сейчас вот появилось предложение. Не знаю, сможем у него попасть или нет. С видом во двор 13 миллионов 45. Mm -hmm. Но это прям редкие такие пирожки, средняя цена 15. Средняя цена 15. Это 45 метров, которые дробится только в одну комнату и одну спальню. Здесь вы можете сделать две спальни, да, она будет чуть меньше, комната будет чуть меньше. Но тем не менее, если у вас там семья, где есть дети, и нужно выделить отдельную площадь, по 18 миллионов, пожалуйста, центр города. 280 тысяч за квадрат и вид как бы ну не ущербный в общем это был первый вариант товарищи пойдемте посмотрим теперь другие уже в другие корпуса я говорил вам что нельзя будет стеклить так нет господа вот можно оказывается кто-то уже застеклил самое главное чтобы это в дальнейшем он еще тоже -то застеклил чтобы это все выглядело в едином стиле но насколько знаю здесь стеклить точно будет нельзя Здесь, как вы видите, ну, пожалуйста, там даже кто-то разместил себе рабочую зону, сделал кабинет. И, как вы понимаете, у нас точно такой же балкон был в той квартире. Все это можно реализовать. Да, тут же стоят. Да, только он просто зеркальный. Так что какие-то рабочие зоны, еще что-то. Предложение 280 тысяч за квадрат. 280. Для сравнения, все, что остальное мы будем смотреть, будет начинаться от 300. С чем-то 30. там. 30-30. Я вам сейчас покажу, какая здесь задница происходит с парковками, то есть... Это пока еще строители, но вы уже здесь не встанете. Понимаете, да? Конечно, можно там тачки поплотнее поставить, но вот вам вся перспектива альпийского квартала на будущее. И здесь еще никто не живет. Именно поэтому я и взял здесь парковку. Как бы 3 миллиона нифига не дешево, но... А что делать? Надо было тогда покупать за миллион, и я честно признаю, что жаль, что так не сделал. Заходим в следующий корпус. Здесь елка, какие-то диванчики стоят застеленные. Кстати, зона ожидания. Приветливый консьерж и не смотри квартиру. Вообще внутренности альпийского квартала действительно очень крутые, я помню, когда Альпика только его строила, все говорили, ой, да получится какая-то хрень. На сегодняшний день реально альпийский квартал ну, соответствует многим показателям бизнес-класса, хорошие лифты стоят, вот за Илюхой здесь зеркало, ну и сейчас, естественно, все заклеено, потому что ремонт идет, и внутренние как бы, помещения, вы сейчас увидите, они действительно сделаны хорошо. Места общего пользования выглядят так Пожарные двери Здесь вот такие вот хорошие Везде абсолютно одинаковые двери стоят Датчики движения Вся инженерка, в общем, все как положено, господа Еще одно предложение, господа Которое у нас на эксклюзивном праве продажи 35 квадратных метров Однокомнатная квартира Но на самом деле многие делают из нее студию Тут все в зависимости от того, что вы хотите получить от самой площади Она делится как в нормальную однушку Так и в хорошую студию, безусловно Здесь окна стоят шуко, они распашные Вот так вот, две стороны, раз, делаете И у вас вот такой вот балкончик а, На самом деле, если бы мы поднялись там на этаж что-нибудь типа 12, то мы бы увидели море Но здесь у нас вид открывается вот такой Можно машину здесь бдить, если место найдете, конечно но ну, Лучше парковку купить, да, вы помните Стоят корзины под кондиционеры То есть никуда вы их больше вывести не можете Только у вас они будут находиться здесь Можете еще какую-то сушилочку здесь разместить Или поставить, может быть, какой-нибудь столик И винишко попивать По планировке, как в основном люди здесь делают Ставят вот туда кухню Протягивают коммуникации под полом Ставят какие-то дополнительные насосы на слив И у них получается вот эта большая часть Как какая-то кухня-гостиная А зона, где находился я, используется как спальня. Вот сюда гардероб и здесь у вас какие-то телек там с обоих сторон, потому что здесь будут стены. В принципе, много уже таких квартир здесь отремонтировано и планировки по факту две: Либо студия, либо однушка. Сколько стоит на сегодняшний день? 12,5. Это у нас 350 за квадратный метр. 280, да, только что было за большой площадь. это 350, но ну, потому что маленькая площадь, и при этом это достаточно хорошая цена. Ну, вообще, я хочу обосновать цену, так как данная площадь очень дефицитная в комплексе, то есть на все тут более 1000 квартир, в продаже сейчас 6 квартир 35 метров. Поэтому 45-ка практически иногда стоит так же, как 35-ка. Да, но 45-ка, вы сейчас посмотрите, она чуть-чуть по-другому выглядит. Там, понравится она, не понравится, вы это все увидите. А мы же покажем 45-ку. ремонт сейчас все увидите и на ее примере просто расскажем как выглядят черновые и сколько они стоят вот в принципе детская площадка уже в более близком расстоянии баскетбольная площадка на самом деле очень хотелось бы чтобы они здесь сделали сетку над ней потому что если вдруг что-то соседние окна будут страдать я надеюсь что застройщик это услышит и сделает там стоят у нас зоны воркаута какие-то детские горки еще одни горки где-то вон еще видел горки а здесь еще также сейчас собирается система вентиляции хорошее озеленение правда Правда, пока еще маленькие туи но тем не менее будет полив это все вырастет будет наверное выглядеть хорошо ну вообще альпийский квартал мне честно говоря очень нравится почему потому что здесь опять же близко к центру вот находится городская больница 50 метров вот за этим домом расположился садик чуть чуть дальше школа огромное количество транспорта но ну и в принципе он здесь не особо нужен потому что везде можно пешком дойти потому что До вот центр центра города 7 минут отлично хожу каждый день да, Илюха, кстати, у нас старовер, он почему-то не покупает машину Хотя первое место по продажам он Вот можете спросить у него, почему он не пользуется тачкой И вот здесь сооружена система переходов То есть снизу никто не может подняться на эту детскую площадку Только жильцы со второго этажа вот по этому мосту раз Проходят сюда и здесь детишки развлекаются, еще что-то делают. И можно за ними бдить вот под этими перголами. Поднимаемся на 17 этаж. У нас там откроется вид на горы, кстати, господа. И посмотрите квартиру 45 метров уже с ремонтом. Поменялись сейчас на 17 этаж. И только что смотрели с вами 35 метров. Есть еще одна квартира. Она находится в первом корпусе. Илюк, покажи ее окна. Вот прям над вот этим пристроем, пентхауса можно его вот так назвать. Да, прям под ним окна и с балкончиком. Ага. Тридцать пятка, у нее вид во двор, кусочек моря видно, горы. Ну отсюда виды. его не видно будет, да? Отсюда его не видно, да. Цена тоже 12,5 половиной, тоже горячий такой. То есть тут уже смотря кто что хочет, но там есть небольшой косяк, потому что из этих окон больше видно дом вот этот. Но опять же боковой вид там чуть-чуть получше. То есть ну можете на горы смотреть, вот они видите все заснеженные, а можете смотреть там в центр, но. Маленький такой, полосочка будет, море Но перед тем, как мы с вами зайдем в квартиру 45 метров, я вам покажу еще раз ту большую квартиру, которую показывал совершенно недавно. И от вас поступило много вопросов, что да, квартира прикольная, крутая, но не нужна такая большая площадь. Мы поговорили с собственником, это тоже мой хороший товарищ, и договорились о следующем, что если в течение двух недель найдется человек, который будет готов купить одну квартиру какую-то из этих двух, то можно будет это приобрести. Сейчас я вам еще раз покажу, чтобы напомнить. Вот эта квартира, и в принципе она действительно уникальна по своему расположению, по своей площади. И честно, я не особо горю желанием продавать ее по отдельности. И говорю своим товарищем, что может быть все-таки не стоит это делать, но говорит, что... Если найдется человек, пусть покупает какую-то одну из них. Короче, это соединенные две квартиры по 64 квадратных метра. Вот здесь вот стояла стена изначально. И у вас здесь есть одна вот такая комната, еще одна комната и еще одна комната. На самом деле у меня точно такая же планировка, в которой я и собираюсь жить. У меня уже куча чертежей есть, я могу вам скинуть, поделиться, посмотрите, как это все можно распланировать. Но кайф именно этой квартиры в том, что здесь просто бомбический вид. А? Посмотрите Море, морпорт Центр города, видно зелень Конечно, немножечко вот эти вот Пятиэтажечки скрашивают все это Превосходство видов, но тем не менее Они есть, это наследие Советского Союза Осталось, никуда мы от них не денемся Возможно, когда-нибудь в дальнейшем Это все, может быть, уберут Но квартира действительно крутая Честно, лучше купить ее целиком Потому что такой второй Ну просто не найти Но если есть желание, можно купить и по отдельности Сколько она на сегодняшний день будет стоить? Если мы берем одним лотом Она стоит 42 миллиона если... Это общая 126 метров 126 ну, 28 Если мы берем по отдельности То тогда 22 миллиона одна На самом деле небольшая разница, да, согласитесь Я бы честно Вот если бы обладал бы 42 миллионами Купил бы ее полностью Разделил бы и сделал бы в ней ремонт каждый и продал бы ее. Это на самом <сínt> деле <сínt> просто 22 миллиона за квартиру с видом на море вот с таким в альпийском квартале, но ее еще надо прям сильно поискать. Есть этажом ниже от застройщика, если здесь цена 333 за квадратный метр, от застройщика 440, то есть на 100 с метром. То есть это ну, действительно большая разница. Я прекрасно понимаю вас, что вы можете смотреть это видео из Красноярска, из Кемерово или еще откуда-нибудь, у вас там ну, совершенно другие цены. Но здесь это реально очень крутая цена в соответствии с тем, что вообще предложено на рынке. 100 тысяч с метра разницы, при этом квартира с охереть каким видом. Ну, то есть, на камере, конечно, это вот все такие вот маленькие полосочки, писюльки вам видны На самом деле, вот вживую, когда ты смотришь, все совершенно в других масштабах И совершенно по-другому выглядит Но еще раз вам напомню, что лучше, конечно, ее купить целиком Потому что она большая и планируется в нормальной площади То есть, вот эту часть, например, можете сделать в кухне гостиной Здесь можете сделать себе спальню именно для ребенка Вторую спальню, она, кстати, зеркальная для ребенка. И вот эту всю площадь просто забрать себе под свою собственную спальню. Либо нарезать здесь две спальни, если у вас там трое детей, каждому выделить по комнате. Никаких проблем здесь не составит. И все, абсолютно все окна смотрят у нас на море. Здесь чуть-чуть вот, получше вид. Пошире, потому что дом подальше стоит. Короче, 42 за все либо по 22 за одну. При желании можно сделать пятикомнатную квартиру, правда получится небольшая какая-то... Хотя нет, на самом деле. Вот сюда, вот если сделать большую кухню-гостиную, то получается 1 спальня, 2, 3, 4, 5. 5 спален, но ну, они делаются здесь причем нормального размера. Но лучше, конечно, сделать либо трешку, либо максимум четырешку. Я бы делал так. Ладно, пойдем смотреть теперь ремонт Старожилы этого канала уже видели эту квартиру неоднократно. Это квартира моего хорошего товарища. 45 квадратных метров. И у человека определенно есть вкус в ремонтах. Это, ну, очень крутое решение. Мне очень нравятся все здесь цветовые решения. Ребята сразу сделали здесь двери скрытого монтажа, нормально покрасили, поставили трекинговые светильники, нормальную кухню сюда впендюрили. В общем, все здесь сделано по-человечески. Именно так выглядит квартира 45 квадратных метров уже в готовой планировке. Наверное, давайте начнем именно отсюда, потому что здесь есть такой небольшой прихожий шкаф. То есть, ну, блин, вот дверь, вот шкаф, и здесь напротив у нас... Санузел Санузел выглядит вот так. Здесь стоит унитаз, место под какую-то раковину и стиральную машину. И здесь спрятана вот такая душевая кабина хорошего же размера. Везде абсолютно двери скрытого монтажа смотрится круто согласитесь ничего не цепляется взгляд это большая такая кухня-гостиная с правильно разведенной вот сюда вот кухонной поверхностью которая не мешает цветовой точке которая находится у нас здесь диванчик все стильно все хорошо панорамное естественное остекление везде и какой-то вот декоративные такие камушки можно на самом деле что-нибудь насыпать и укроп посадить например mm -hmm. если сильно хочется ну, вообще, напишите в комментах, как она вам. А мы пока вам покажем, как выглядит спальня. Спальня вот такая. Сюда монтируется гардеробный шкаф еще один. Двуспальная вот такая кровать. Модные вот эти вот радиаторы у меня еще. ух, нифига какой он горячий. Ты трогай. Это, конечно, мощно. И место вот какое-то под рабочую зону, под стол. Дизайнеры там будут работать или еще что-нибудь. Здесь у вас, значит, главное... Он просто видео посмотрит, чтобы ничего здесь не поранить, не испортить. Вид открывается небольшой такой на горы, на инфраструктуру самого Альпийского квартала и небольшой вид на завокзальный район. То есть, ну, в основном, конечно же, здесь вид во двор, но, тем не менее, небольшой такой прострел, гор здесь виднеется. На сегодняшний день Илюха говорит, давай объявим цену в 19,5 миллионов, это будет у нас спеццена. Собственник еще об этом не знает, Короче, я думаю, что мы договоримся с ним по этой цене, потому что у него это не единственная квартира здесь. И эту, я думаю, что можно будет подпродать, потому что она чуть-чуть подзависла. Но ремонт хороший, цена на сегодняшний день, мне кажется, вполне себе актуальная. Но, опять же, цена недолго продлится, так что вы не думайте, что она здесь будет постоянная. А если мы будем рассматривать такие же квартиры черновые, 45 метров, которые можно точно так же распланировать, а от скольки они будут начинаться? От 13 и до 16. А 13 миллионов это куда будет вид? Вот я говорил как раз-таки, что есть с таким же практически видом, но на девятом этаже. Сюда же будет смотреть. Видом двор, да. За 13 миллионов. Да, очень горячее предложение, потому что следующая цена 15. Ну, господа, как бы вы можете, конечно, купить эту за 19 500. А можете купить ту за 13 и сделать в ней то же самое, и она выйдет дешевле. Да, простите меня, мой товарищ, которого квартиру мы сейчас показываем. Но мы просто всегда честны перед вами, и у нас появляются какие-то хорошие предложения, поэтому мы вам их транслируем. И если вы, например, видите эту квартиру, хотите в нее сразу заехать жить, покупайте, пожалуйста, экономьте время. Ну, как минимум месяца 4-6 вы сэкономите. <годно> да, если вы, например, видите какие-то косяки, вам что-то не нравится в этой квартире, вы бы сделали по-другому лучше взять черновую благо есть предложение за 13, за 13, 19 500 и 13, то есть ремонт вы точно в ней уложите, но это единственный вариант, следующая цена 15, поэтому господа, хотите, успевайте, показать ее не можем, просто потому что нам не привезли ключи, но если захотите, покажем без проблем, но уже вживую. Правильно я все говорю? Вот, господа, вы услышали на сегодняшний день, какие есть предложения здесь, в альпийском квартале. Их на самом деле огромное множество. Есть интересные, есть рыночные, есть даже по завышенной цене. Короче, если стоит цель именно приобрести альпийский квартал, а он крутой, то вот есть Илюха, вот он, он вам это все покажет. Вы звоните, телефоны указаны внизу, все это будет вам организовано. но ну и не забывайте про парковку, товарищи, не стоит про это забывать. 3 миллиона рублей и решение всех проблем в дальнейшем, а они здесь будут. Вот, господа, вам всем удачи, хорошего настроения, ссылочки внизу, удачи и пока!